Вам на самом деле нужно уяснить, для тех, кто совсем не разбирается в технических вещах, и для него сейчас будет много каши, вам важно выполнить два главных условия. Два ключевых условия, которые позволят вам получить кардинально другую статистику по вашей эффективности. Первое условие – это автоматизация. Как это автоматизировать, сейчас поговорим. То есть наша задача убрать все, что не звонки. По возможности делегировать это на других людей, на системы. От чего-то просто отказаться. Есть действия, я уверен, в вашей работе, есть действия, которые вы делаете. Вот если их убрать глобально, ну, может быть, что-то там как-то не так, да, ну так нельзя, но это не делается. Но глобально, если их убрать, ни хрена не изменится. Ну, то есть вы по-прежнему будете продавать, по-прежнему будете встречаться и делать звонки будут сделки. У кого есть такие, То сейчас вот понял, у меня, вот есть, у меня реально есть такие действия, которые если в день не буду делать, ничего, ничего плохого не произойдет, никто не умрет. По-прежнему диалог будет, состо, ну, будет состояться. Если вы одна работаете, это тем более, это еще более критично. Потому что в компании вы можете передать кому-то какие-то функции. Да? Когда вы один, для вас автоматизация вообще жизненно важный процесс. Второе важное условие – это оптимизация. Можно купить себе рекламу на первом канале, ну, в вечернем Урганте, я не знаю, и продавать недвижимость у моря? Да вполне себе, почему нет? Я думаю, у вас будет достаточно большой охват, много людей с деньгами в кармане смотрят Ваню Урганта и готовы вас купить. Вопрос, насколько это эффективно, да, насколько это окупаемо. Есть более простые способы это сделать. И не, не каждому это по карману, в принципе, такие инвестиции. Наша задача, это сейчас особенно актуально э, на падающих рынках. Смотрите, я думаю, сейчас не секрет ни для кого, да, что периодически у нас эти спады происходят. Сейчас вот еще всякие там болячки, всякие там падения долларов, как ни крути, Пусть это, надеюсь, что это будет короткий период, но это падающий рынок. Вопрос такой, что делает большинство людей и компаний в периоды спада, в периоды падающего рынка, в периоды падения продаж? Но чаще всего я вижу, что компании в первую очередь начинают снижать расходы и экономить. На всем абсолютно. Так, ребята, все, у нас чрезвычайное положение в компании, у нас мало денег, у нас маленькая выручка. Мы экономим на всем, мы увольняем сотрудников, мы снижаем объем производства, мы экономим на рекламе. Все, у нас больше денег нет. Вот, вот, это, это чаще всего происходит на самом деле. И в этом есть доля логики, да? Люди боятся того, что потом будет не на что продолжать, нужно сейчас как собрать все резервы и какое-то время, длительное время э, выживать в условиях падающего рынка. Э, в этом есть определенная доля логики, логика, и поэтому большинство так и делает. Но есть одно «но». На чем точно нельзя экономить, а точнее экономить разумно, на чем нужно, это на рекламе. В тот момент, пока все экономят, пока все снижают объемы рекламы, хороший маркетолог делает ровно обратное. Он делает максимально исходящий. Потому что если вы, смотрите, вот вы продавали одному из десяти, да, грубо говоря, пускай не важно, это условная статистика, к вам поступало 30 клиентов за, не знаю, за условные x тысяч рублей вы на это тратили. Тут вы раз-таки берете и делаете x пополам, клиентов 30 30 на 2, 30 на 2, 15, да, и вы при этом даже должны... не получится так никак. То есть вы загоняете, ну кто так делает, просто загоняет себя в тупик. Он каждый месяц будет делать, или каждый отчетный период будет делать экономию, экономию, экономию, в итоге придет к нулю. И с рынка уйдет. Это то, чего нельзя делать. Абсолютно. Наоборот, нужно еще больше сюда вкладываться, вот сюда, x2 надо делать, чтобы здесь было больше клиентов и больше продаж. О чем речь? Во втором пункте идет оптимизация. Чтобы когда мы говорим про экономию, мы говорим про умную экономию. Вот в маркетинге, в рекламе, если по простому, да, на самом деле реклама и маркетинг не торжественные тоже, понятия, но, грубо говоря, в рекламе нужна умная экономия быть. Поэтому мы говорим оптимизация. Наша задача убрать неэффективные источники рекламы, а ставить самые эффективные. Вот в чем заключается экономия. Еще больше денег вложить в эффективные. Третье, это уже не так критично, но желательно, да, чтобы все это было еще и дешево. Чтобы на выстраивание этих систем, которые автоматизированы и имеют свойства, имеют возможность быть оптимизированы, чтобы мы это сделали еще не за большие деньги. Я думаю, даже те, кто сегодня зарабатывает там, 500 тысяч рублей на ресторстве, не особо хочет в лишний раз вкладывать там, 100, 200, 300 и, ну, не дай бог, больше денег в создание таких систем. Сегодня мы вам дадим решение, как сделать это практически бесплатно. То есть своими руками, да, придется немножко поработать, но как можно сделать это самому? И сэкономить определенную сумму денег. Третье, да? Дешево. Но это не критично уже, это уже вопрос второй, это вопрос, как вы это сделаете. Но выполнение первых двух условий обязательно. Теперь давайте пойдем по источникам рекламы. Самый распространенный способ из простых, которые есть. У нас-то расклейка. Расклейка. Давайте сразу проверять по чек-листу. Дешево? Ну да, дешево. Оптимизация есть? Нету. Вот так. Автоматизация есть? Нету. По умолчанию расслейка на меня особо подходит. Второй уровень. Доски объявлений. Расслейка тут же баннера. Доски объявлений. Чуть более выше уровнем, более продвинутый ну, там, формат, достаточно большой охват. Автоматизация может быть. Ну, в каком-то ключе можно провести автоматизацию на досках объявлений. Очень так условно, но все-таки можно. Есть, порабо, можно поработать со сбором данных, можно подобрать картинки, можно подобрать время публикации, количество публикаций, бюджеты, какие э, покупать, не покупать, какие доски использовать. Какая-то оптимизация очень примитивная, но она пусть будем, пусть будем первый плюсик. Да? Оптимизация, автоматизация, точнее, оптимизация может быть. Автоматизация тоже, точнее, автоматизация, а вот оптимизация, ну, такое себе. Короче, доски объявлений... Во-первых, оба эти источника рекламы, есть одна проблема, она доступна не только вам, доступна и вашим конкурентам, это раз, и доступна собственникам, если вы и застройщикам. То есть она доступна всем, и это могут сделать все. Люди и компании не готовы платить за то, что они могут сделать сами. Собственник сам может ответить свое объявление на досках объявлений, повешать баннер сделать расклейку. Может? Может. Не все хотят, да, некоторые, некоторым это не нужно, но большинство, кто хочет сэкономить, они это и делают. И поэтому, когда вы делаете ту же самую работу, для них это никакой ценности не представляет. Среди покупателей такая же история. Следующий уровень. А, пока условный. Сайт ваш. Плюс реклама. Проверяем по чек-листу. Первое. Может ли это делать, быть автоматизацией? Забегая вперед, я уверен, что с вами мало кто сталкивался с этой историей, но да, один раз сделать себе сайт и рекламные кампании на него. Вы будете получать заявки каждый день, при этом практически не участвуя в его жизни. Один раз заморочились, сделали минимальные усилия. Ну, 20 минут в неделю. Все. Вторая оптимизация. Однозначно. рекламный ну, Сайт плюс настроенная аналитика, мы про это сейчас чуть позже поговорим немножко. И реклама позволяет оптимизировать очень много чего. Позволяет оптимизировать сам сайт, конверсию самого сайта, конверсию разных источников. Собирать всю эту информацию в одной системе аналитики, вы сможете увидеть, какая, какая, какие возраста людей у вас чаще заявки оставляют, какие не оставляют. Из каких городов люди заявки чаще оставляют, а где просто смотрят и не оставляют? В какое время эти заявки приходят, и они обходятся дешевле или не дешевле? Из каких источников, по каким запросам ключевым, какие слова они писали в поиске, допустим, прежде чем попасть к вам на сайт и оставить заявку? Это тоже можно делать. Таким образом можно заниматься очень долго оптимизацией. Убирать, отсекать ненужное, отсекать, что работает хуже и оставлять, что работает лучше. И вкладывать деньги в то, что работает хорошо. Если вот это, ну, сюда однозначно две галки, три галки. Третья галка дешево, да? Я скажу так, пока секрет, но это можно сделать дешево. Если вот здесь была однозначно галочка за дешево, галочка за дешево, услов... вот доски объявления условно дешево, потому что в итоге расходы на сайт при правильно сделанном формате и на доске, расход на сайт будет ниже, чем на доске. Третий уровень, более продвинутый, это PR брендинг. Это прибавляется к вот к этому на самом деле. Здесь все есть и автоматизация, и оптимизация, но вот здесь обычно не дешево. Ну, то есть это здесь точно не подходит. PR обычный брендинг это уже для крупных компаний, поэтому мы про эти инструменты сегодня говорить не будем. Вот для вас решение. Определенный правильно сделанный сайт, плюс определенно правильно сделанная реклама на него. Работает связка. Просто крутой сайт не работает, просто крутая реклама не работает. Работает сайт, плюс реклама. Кто ищет себе недвижимость через расклейку, через доски объявлений, кто ходит, отрывает листочки, кто ходит, фотографирует окна, кто убивает пороги всех застройщиков, это ли ваши желанные клиенты? Эти люди обычно. Хотят сэкономить. Эти люди обычно хотят купить подешевле. У них цель такая. И вы в первую очередь их, на них ориентируетесь. Эконом, да. Полбеды эконом. А так они их еще, помимо того, что эконом, так они еще хотят еще сэкономить. Они хотят напрямую купить. Без посредника. Им каждая копейка дорога. Вот здесь немножко другая история. Там эти ребята тоже в небольшой доли есть. Но в небольшой доле относительно вот этих источников. Вот эта формула. На сегодняшний день самое оптимальное для новичка, самое оптимальное для тех, кто работает по найму, оптимальное, если вы руководитель дела продаж, обзавести всех своих риэлторов заявками, или если вы агентство, сделать то же самое. На всех уровнях. Вот точно я спрашивал для новичков. Технологии, которые мы сегодня даем, нету у большинства ни новичков, ни опытных. Поэтому она актуальна для всех.